Ребят, всем привет. С вами Максим Репьев в роли оператора, и я. Сегодня мы находимся на территории Лазурного берега, сейчас конкретно на территории премиального блока. То есть мы находимся именно в самой высокой части данного жилого комплекса. У нас есть еще ярусная застройка, которая находится ниже. В общем, это самый приватный жилой комплекс в городе Сочи. Здесь безумная система охраны, система видеонаблюдения, система фейс-контроля. Сюда просто так невозможно попасть. То есть все сделано для того, чтобы вы сюда прилетали и наслаждались отдыхом, вас ничто не тревожило. Здесь, обратите внимание, находится достаточно большой бассейн. Вот все застройщики обещают какой-то бассейн сделать, да, на территории жилого комплекса, но никогда не выполняют обещания, максимум выруют небольшую яму и все. Здесь, смотрите, пожалуйста, у вас несколько дорожек, длиной, я думаю, метров 25, да, для того, чтобы поплавать, плюс основная зона, плюс детский бассейн находится в той стороне, плюс есть еще небольшой бассейн, чтобы вы там просто полежали в гидромассаже, и есть еще один приватный бассейн прямо там, а, на краю практически инфинити пул, потому что там находится у нас Черное море, потрясающий вид на него, и смотрите, это приватный жилой комплекс, в которой мы покажем сегодня вам квартиру площадью 60 квадратных метров. Она располагается здесь, в премиальном блоке, наверху, вот в этой части, и имеет прямой а, панорамный вид вот сюда, именно на эту территорию. Кстати, а за моей спиной, вы уже, наверное, обратили внимание, находится гриль -бар. Очень удобно, летом, вот хорошо, вот мы сейчас приехали, здесь прохладно, нет людей. Летом здесь просто так вот невозможно постоять, поснимать, потому что очень много людей, много гостей, движуха кому-то это нравится кому-то это не нравится если вам нравится если вам в принципе вот близка вот такая картинка здесь все сделано по высшему слову техники двери холлы все это мы сегодня вам покажем консьержи уровень отделки и теми материалами которые здесь есть ребят ну это скажем так объект можно называться премиальным уровнем вообще уверенно да. Всем привет. Да. Микрофон-то. А, микрофон Микрофон-то у меня. <свят> <свят> да. А, мы, значит, с вами находимся в одном из моих любимых комплексов. Я действительно очень люблю Лазурный берег. И еще когда первая очередь его была, я прям от него кайфовал. И сейчас вот второй, когда построили, они учли именно все моменты, которые были в первом, сделали это все во втором, и он получился на голову выше. А, здесь, во-первых, хочется сказать, что есть еще инфраструктура в виде теннисных кортов, то есть ими тоже можно пользоваться. Есть инфраструктура в виде бассейна про который уже Свят сказал, и именно в этом э, Лазурном береге 2 концепция в том, что вы отсюда можете не выходить. Также здесь еще есть большой магазин, то есть он прям гипермаркет, вы можете сходить, прикупить там все продукты и не выезжать в город вообще. То есть если вы приехали сюда именно на отдых, на двухнедельный, то лучше его, наверное, ничего нет. А, мы сейчас решили подняться с Максимом повыше, для того, чтобы показать вам все-таки еще часть э, прилегающей территории к жилому комплексу. И обратите внимание, э, ну, первое это вид на море. Прямой панорамный вид на Черное море это. Первое, за что ценят Лазурный берег. Второе, это его ухоженная территория. И смотрите, сейчас вот с этого ракурса вам должно быть хорошо видно и понятно, как он устроен. У нас есть премиальный блок, который находится сверху. Здесь у нас вся движуха, бассейны, гриль и так далее. И снизу у нас идет несколько ярусов. Кстати, вы автомобили можете парковать не только на паркинге, который мы вам сегодня покажем. Мы сейчас туда тоже дойдем, там можно приобретать парковочные места. Парковаться можно вот так вот, без проблем, всем мест хватает. И еще под каждым ярусом находятся частные гаражи. То есть вы можете купить здесь себе гараж, если вам нужно вообще его закрывать. Это также здесь имеется. И нижняя часть, нижний блок, это у нас уже блокированная застройка, скажем так, такие таунхаусы, которые представляют собой некоторые в несколько ярусов, а некоторые прямые в один этаж. Здесь есть различные планировки, они все видовые, они все очень крутые. И если вам понравился жилой комплекс Лазурный берег, обращайтесь к нам. Кроме того предложения, которое мы сегодня посмотрим, у нас также здесь есть еще что вам предложить, если вам хочется обладать недвижимостью в таком месте. Я бы еще хотел добавить, что у нас в ближайшее время выйдет еще один ролик на тему Лазурного берега. К сожалению, снимать уже его будет только один Святослав, потому что я уеду. Здесь мы ждем несколько квартир с ремонтами, с действительно качественными. Мы просто ждем, когда ребята уже полностью закончат эти ремонты и снимем для вас видео, чтобы вы посмотрели, как они выглядят. Также по ним можно обращаться. По факту, если вы в городе находитесь, у нас есть здесь порядка двух десятков предложений, которые мы готовы вам сразу здесь презентовать и показать. Да, Но сегодня мы посмотрим только одно, поэтому и черновое. Тот самый белый лист именно из того, из чего вы можете сделать свою картинку, которую вы видите. Пойдемте дальше. Сейчас мы идем по крыше паркинга. На самом деле, кроме тех парковочных мест, которые вы видели только что, здесь есть еще целое здание с паркингом для того, чтобы ну, точно всем хватило места. И мы сюда зашли не просто так. Во-первых, отсюда я хотел бы вам показать, просто вид на северную сторону вот эту потрясающую панораму, которую вы сейчас видите, дорогие друзья вы можете получить э, из э, квартиры которые у нас идут также на две стороны, не только с видом на море, а вот здесь, в премиальном блоке, они, их несколько штучек здесь осталось, которые сейчас есть в продаже, которые выходят вот именно на эту сторону. Если вам нравится вид на горы, пожалуйста, можете такой получить. Я думаю, что нужно сказать именно отсюда, где мы вообще ну, находимся, именно какая инфраструктура есть, помимо самого Лазурного берега, потому что, смотрите, сейчас вот прицеплю вот сюда вот себе ее. Смотрите, значит, мы вообще находимся с вами между Сочи и Дагомысом. С правой стороны у нас находится Мамайка, с левой стороны у нас находится Дагомыс. Школы есть и там, и здесь. И здесь же еще находится именитый ресторан Мамайкале. Он вот прям ровно вот здесь, буквально может быть в километре. То есть спокойно туда поехать перекусить без всяких проблем. И вот смотрите, в каком действительно уникальном месте расположился Лазурный берег. То есть мы с вами видим инфраструктуру, инфраструктуру, огромное количество леса. И вписанный в ландшафт вот такой вот замечательный комплекс. И он именно своей уединенностью и подкупает. И вот снизу, кстати, мы сейчас с вами можем посмотреть именно пропускные пункты. То есть, абы кто сюда заехать не может. На территории уже за шлагбаумом расположен магнит. То есть, вы спокойно можете туда спуститься, прикупить каких-то продуктов, которые вы считаете нужными. Ну и так дальше вы можете гулять по своей территории. Она здесь действительно большая и действительно хорошо наполненная. И вот ты сказал, что... Он претендует на название лучшего премиума, да, может, быть. может быть и не лучшего премиума, но это точно самый видовой комплекс премиум класса в Сочи. То есть лучших видов точно нет. Благодаря вот его каскадной застройке, то есть он стоит на горе, снизу у нас огромное количество лесного массива и просто панорамнейший вид на море. Мы сейчас это с вами увидим все именно из квартиры. А заходим мы с вами вот в подъезд. Здесь как бы, ну, нет каких-то вот моментов, что типа можно поохать, поахать, но здесь все выдержано, сделано со вкусом, красиво и эстетично. Как бы это вот просто основная такая входная группа. А, ну, пойдемте, вот посмотрим, тут еще люстра вот у нас висит большая. Это такой основной, скажем так, входной переходящий холл. Вот такие вот решения, то есть они не кричащие, опять же, здесь это не является какой-то прям доминантой, но вы когда заходите, вы видите, что люстра прям... Стоит и требует этого внимания Итак, господа, мы уже внутри самой квартиры просто посмотрите, какой вид отсюда открывается а? Здесь бассейн, очень много воды, детский бассейн, просто водная зона, гриль-бар, бассейн при баре, огромное количество моря, и вот именно в этой части будет закат. У самой квартиры также есть терраса, которая, ну она не терраса, она такая, знаете, балкончик, но которая требует сюда установки ротанговой мебели, чтобы вы вместе с женой с вином сидели и провожали закат. Закат будет вот здесь. Сама по себе квартира обладает площадью 60 квадратных метров. Она однокомнатная. Давайте я просто бегленько сначала пройду вот в эту часть, покажу вам как здесь выглядит, а потом мы с вами уже пройдем и более детально рассмотрим. То есть вот у нас основной вход в квартиру. Вот так вот выглядит подъезд, если вы вдруг не видели. Вы зашли, с правой стороны санузел, сейчас я тут настрою камеру, чтобы было видно чуть-чуть посветлее, то есть он достаточно большой. Ванна размещается, все размещается без всяких проблем. С левой стороны у нас вот такая зона под гардероб. Спокойно размещаются тут полочки, сноуборды, лыжи, какие-то пляжные принадлежности также без проблем. Это значит ваша спальня с выходом на балкон. Мы оттуда с вами начали. И вот такого размера у нас идет сама кухня-гостиная. Причем с очень правильным решением, что стояк коммуникации уведен сюда. То есть здесь вы размещаете кухонную поверхность, и остальная вся часть у вас остается для размещения мебели, диванов, обеденных столов, каких-то телевизоров, может быть, проекторов и так далее. И на сегодняшний день это одно из недорогих предложений в Лазурном берегу. Стоит вот эта квартира 33 миллиона, общая площадь у нее 60 квадратных метров, и как вы заметили, она черновая. Это белый лист для вас, и вы можете создать здесь свой дизайн, тот, который вы хотите. Не выбирать из тех квартир, которые уже с ремонтом здесь продаются, а именно создать свой собственный под себя, что у вас будет обои именно того оттенка, который вы хотите. Потолок, кухня, диваны и так далее, это все вы сделаете самостоятельно. И самое главное, что цена позволяет это сделать, так как это, еще раз повторюсь, одно из самых недорогих предложений на сегодняшний день. Вид также у нас открывается именно с самой гостиной вот такой. Ну, огромное количество воды, причем разного формата, бассейн, в котором можно плавать, ну, все что угодно в общем здесь можно делать. А ты знал, зачем вот так делать застройщик в, в каждом Чтобы ты не завешивал батарею, вот сюда не ставил, и делал именно батарею нижнего формата вот эту. Я не помню, как она называется. На да. На Чтобы ты сюда не ставил вот такую батарею, не перекрывал себе вид, и у тебя была такая тепловая завеса именно вдоль окна. В общем, господа, 33 миллиона на сегодняшний день. Лазурный берег премиум комплекс. Вэлком. Ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. Пишите, звоните, вам всем благ, удачи, хорошего настроения и пока.